Артур Рембо Золотой век Всегда голоском, что английский кроток, Тишком над виском Толкует мне кто-то Развернутых тут Вопросов хватает, Безумьем млекут и пьянством кончают На башне такой жить любо и просто Цветок.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 Немецкий акцент, но полон пыланья, Ужасно, что мир пороки изводят. В огне не сгори, в безвестной невзгоде. О замок, мой свет, живи ясной славой. Тебе сколько лет природа наследства, корону с державой и так далее. Я тоже пою, и песню свою не ради забавы Я перекрою с застенчивой славы. И так далее. Июнь 1872. Thank you. Erst gibt es einen großen...